Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Есть ли у вас закрадывающееся подозрение, что вы нравитесь какому-то человеку? И да, в том смысле, что нравитесь? Но вас не отпускает мысль о том, что вы можете ошибаться? Вы просто не знаете, как убедиться в этом, ведь в случае ошибки вам может быть очень неловко. Когда вы кому-то нравитесь, он часто ведет себя с вами иначе, чем с другими людьми. Это все в попытке найти у вас какую-то форму подтверждения или одобрения. Как мило. И у них есть много разных способов сделать это. Некоторые из них слишком очевидны, а другие слишком тонкие. Итак, вот некоторые вещи, которые человек обязательно сделает, если ему действительно нравится этот особенный человек. Первое – Преследование в социальных сетях. Это очень важно. Допустим, вы познакомились на вечеринке, добавили друг друга в социальных сетях. Проходит несколько дней, а вы до сих пор не услышали ни слова с его стороны. Как такое может быть? Всплывают уведомления. Им нравится ваша фотография четырехлетней давности. Упс. Пока вы ждали, казалось, целую вечность, они занимались вашими поисками. Где? На всех социальных сетях. Они просматривают все ваши посты, чтобы лучше понять, кто вы такой. Если они действительно заинтересованы, они захотят узнать о вас больше, прежде чем отправить первое сообщение. Пока они ждут, неплохо придумать несколько шуток, которые можно отправить им в ответ, как только они это сделают. Или подготовьте запас GIF-файлов. Те, кто делает GIF вместе, остаются вместе? Номер два. Навязчиво перечитывать свои сообщения. Говоря о СМС, когда вы кому-то нравитесь, он может бороться за то, чтобы не быть сверхнавязчивым в этом. Сколько времени нужно подождать, прежде чем написать ответное сообщение? Кажется, что они запомнили все 11 997 сообщений, которые вы отправили друг другу за последние два месяца. Если они не уверены в том, что вы к ним чувствуете, они могут вернуться к самому началу и перечитать все сообщения. Они могут захотеть проследить ход повествования вашей связи. Когда вы кому-то нравитесь, он может дважды или трижды проверить сообщения, отправленные туда и обратно. Это маленькое. Уведомление сводит вас с ума, когда вы ждете ответа. А они ничего не пишут? Если они ответили быстро, возможно, они беспокоятся, что выглядят слишком нуждающимися или властными. Хотя если они ответили слишком поздно, вы можете обнаружить, что потеряли к ним интерес. Они могут ответить почти сразу, потому что не хотят заставлять вас ждать. Если вы пишете короткими, быстрыми фразами, и вы им действительно нравитесь, они, скорее всего, ответят вам тем же. Номер три. Копируйте свои речевые обороты и манеры. Есть ли у вас ключевые слова или фразы, которые вы постоянно произносите? Они тоже начали их произносить? Если вы много разговариваете руками, жестикулируют ли они в ответ? Если вы действительно нравитесь человеку, он может использовать любую возможность, чтобы побыть в вашей компании. И это естественно, что они хотят проводить с вами больше времени. И чем больше времени они проводят с вами, тем больше вероятность того, что они начнут отражать вас. Скорее всего, они начнут говорить в похожем ритме и каденции. Как говорится, подражание – самая искренняя форма лести. Номер четыре. Слишком стараться в кругу друзей, что является большим препятствием, если не самым большим, которое приходится преодолевать. Если вы действительно кому-то нравитесь, так это ваши друзья. То есть, да, ваша ближайшая группа друзей знает о вас все. Они, вероятно, знают вас более длительное время, а история ваших социальных сетей и переписки может рассказать человеку так много. Если вы нравитесь человеку, он захочет понравиться и вашим друзьям. По этой причине общение в группе может быть очень полезным. Они более восприимчивы к вашим друзьям, когда те вспоминают общие приключения из прошлого. Они задают вашим друзьям массу вопросов о вас. Если поначалу они выглядят очень неловко перед группой, это не обязательно плохо. Возможно, они просто сильно нервничают. Но если другой человек прикладывает усилия, чтобы выслушать окружающих, это хорошо. И номер пять. Они делают то, что нравится вам, но не интересует их. Нравится ли вам спокойно рассматривать произведения искусства в музеях? Или непринужденно прогуливаться по парку в яркий солнечный день? Или вам больше нравится интенсивная пробежка? Если вы действительно нравитесь кому-то, он с большей вероятностью присоединится к тем занятиям, которыми обычно не занимается. Возьмем, к примеру, физические упражнения. Часто ли вы выходите на улицу и занимаетесь кардио? А другой человек никогда не совершает интенсивных пробежек или даже обычных пробежек. Если вы кому-то нравитесь, он с большей вероятностью согласится сделать что-то подобное. Даже если он не привык к таким физическим нагрузкам, он хочет разделить ваши интересы. Когда ради вас они выходят далеко за пределы своей зоны комфорта, это многое о них говорит. Влечение часто бывает сложным. Отношения иногда бывают еще более запутанными. Признаки того, что вы кому-то нравитесь, могут быть очень запутанными. Сигналы также могут быть неправильно истолкованы. Реакция одного человека на ту или иную ситуацию может быть совершенно иной, чем у вас. Если вы тот, кто навязчиво проверяет социальные сети другого человека и перечитывает его сообщения, это совершенно нормально. Вы не одиноки. Просто постарайтесь не лайкнуть случайно одну из их старых фотографий с отдыха, сделанных четыре лета назад. Знаете ли вы кого-нибудь из своих знакомых, кто проявляет какие-либо из перечисленных здесь признаков? Или наоборот, проявляли ли вы какие-либо из них? Не стесняйтесь оставлять комментарии о своем опыте, отзывы или предложения. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку озера и поделиться им с другими. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр!